Для того, чтобы смотреть телеканал «Универсмотри» в кабельной сети Дом.ру, необходимо в любом браузере в строке поиска ввести название компании «Дом.ру». В результатах поиска перейдите по ссылке на официальный сайт «Дом.ру». Внизу главной страницы официального сайта «Дом.ру» есть форма обратной связи, которую необходимо заполнить по следующему шаблону. Первое. Ваша фамилия, имя и отчество. Второе. Адрес, по которому вы хотите подключить телеканал Смотри, с указанием названия улицы, номера дома и квартиры. Далее необходимо выбрать услугу «Дом. Ру. ТВ. Четвертое. В классификации указать другое. А далее оставить ваше сообщение в произвольной форме, обязательно отметив, что вы хотите подключить себе телеканал «Универсмотри». Шестое. Для получения ответа необходимо указать ваш контактный телефон и адрес электронной почты. Седьмое. Система потребует ввести текст с картинками для проверки, что вы реальный человек. В итоге составленную заявку можно отправить, нажав на соответствующую кнопку.